Всем привет! Меня зовут Евгений. И сейчас я хотел вам рассказать про вышедший вчера новый релиз Оверд 1.5. В нем было, не, было несколько заметных нововведений. Несколько долгожданных, так скажем, нововведений. И я быстренько пробегусь по ним сейчас, просто чтобы показать. Итак, первое э, заметное нововведение вы сейчас видите у себя на экране. То есть это новый дизайн, который разрабатывается в рамках проекта PatternFly для всех продуктов в основном разрабатываемых Red Hat и довольно-таки приятный на мой взгляд. То есть заходим мы, ну как видите, давайте я даже зайду в корень этого дела. Вот так он выглядит. Как видите, версия 3.5.0 наши порталы. Да, здесь это еще с версии 3.4 появились ссылка на скачивание драйверов и это все было. Давайте заходим в Administration Portal и выглянемся. Как видите, у меня называется Wirt Engine 33, то есть это было обновлено с 3.3 с 3, 3 на 3.4, затем 3.4 я вчера обновил на 3.5, то есть все прошло гладко. Итак, заходим и посмотрим, что же нас ждет внутри. Итак, вот, как видите, внутри дизайн тоже немножко переменился тоже в лучшую сторону но остались еще всякие такие вкладочки и непонятные моменты но я думаю что потихонечку и, и с этим э, разберутся разработчики итак по новым нововведениям из долгожданных нововведений наконец-то в версии 3.5 появился импорт storage доменов то есть это очень долгожданная фишка, которая позволяет при разрушении уничтожении OvertEngine импортировать диски виртуальные машины и Storage Domain на ново созданный э, OvertEngine. То есть как это работает. Давайте посмотрим. То есть для этого наверное, просто нужно зайти в Storage и нажать кнопочку Import ДОМЕН, И здесь уже появляется импорт всех типов Storage доменов давайте посмотрим, вот у меня есть айскази и у меня есть один таргет который на котором был какой то э, 181 кажется Каждый, на нем был э, размечен сторич домен нет нет другой кажется, и посмотрим что мы на нем э, сможем найти сможем ли мы найти сейчас он подождем немножко то есть неправильный IP-адрес я вот такой IP-адрес должен быть и вот он нашел таргет и логинимся соответственно в этот таргет и видим имя сторожа и ID то есть вот этот стораж домен он определил его я к сожалению не знаю что на нем но можем попробовать его импортировать сюда и вот он появился а из он подключился к нашему дата-центру Gluster ну и давайте посмотрим, какие у нем виртуальные машины. У нем нет виртуальных машин и нету дисков. Но сейчас он, он, он пока что в лог, то есть он еще его инициализирует. Но это очень удобная, удобная функция и долгожданная. Далее. Еще из интересных функций появился оптопленер. Это внешний скеджулер э задач, планировщик задач. И он служит здесь для э, уравновешивания кластеров. То есть, например, у нас есть вот наш кластер, да, и у нас есть наши хосты. И вот мы видим, что на этих хостах э, на одном из них две виртуальные машины, а на втором нет ни одной. И, например, это дисбаланс. То есть, у нас один хост недогружен, другой перегружен. Ну, скажем, в данном случае это, конечно, не так. И что позволяет этот, этот сервис? У нас устанавливается отдельно. То есть, там есть инструкция по установке, как его можно установить. И он будет ходить по REST API на Engine, брать статусы всех хостов и прилагать оптимизации. И, соответственно, вот мы заходим в кластера, открываем наш кластер. И вниз появляется вкладка Optimizer Result, в которой вот, он запрашивает решение. И мы видим предложение, что передвинуть VM3 на другой хост. И вот такое будет состояние после оптимизации что пока на каждом хосте будет по одной виртуальной машине. То есть он может сделать, и можно прямо отсюда применить эти изменения, и э, данная миграция будет, будет совершена, чтобы э, сбалансировать кластер. Тоже очень интересная э, функция. Давайте посмотрим, что там с тоже момент так до сих пор изолочен. Э, далее. Еще появилась, но это экспериментальная функция. Это live merge, то есть э, live merge снапшотов. Что появилось в предыдущих выпусках, это Live Snapshotting. То есть можно, не, за, не выключая машину, создать на ней snapshot Но, ранее, чтобы эти снапшоты подчищать, нужно было выключать виртуальную машину. Здесь такого не нужно, но, к сожалению, это требует каких-то экспериментальных, Федоровских э версий libvirt которые у меня не установлены. И у меня нет такой возможности. У меня, вот, допустим, есть виртуальная машина со снапшотом. В принципе, должно, после того, как они зарелизят правильной версии Любвирт, должна быть возможность прямо отсюда удалить или что-нибудь сделать с этим снапшотом, прямо, прямо из данной, данного меню, не э, останавливать виртуальную машину. Э, дальше что у нас есть из интересного? В принципе, это, наверное, все. Не буду затягивать, то есть. Рекомендую обновиться, попробовать данные нововведения. То есть, думаю, что они абсолютно будут не лишними. И, если что, задавайте, задавайте вопросы. Спасибо за внимание и до свидания.